Всем привет, ребят! Сегодня на обзоре будет новый продукт от биржи Biswap, который называется Multi Reward Pool. Это новый пул, где мы можем стейкать свои BSW и получать вознаграждение других токенов. И сегодня в этом видео разберем подробно, как в нем участвовать и нужно ли вообще в нем участвовать, насколько это выгодно и кому подходит. Часть запуска данного пула Biswap также разыгрывает 4000 долларов BSV. Обязательно примем участие в конце Видео. Поэтому присоединяемся, будет интересно. Поехали! Перед тем, как начать, ребят, рекомендую, вот залетайте в мой телеграм-канал. Обязательно мы разыграем монетки БСВ среди подписчиков моего канала. Ну и, как вы понимаете, информацию в канале я даю намного больше, чем на ютубе. Поэтому welcome, участвуем в конкурсе. Ну и кто не знает, вкратце вап, ребят, это децентрализованная биржа, на которой не нужно проходить никакие верификации, как на централизованных. Вы просто подключаетесь к кошелечкам MetaMask и наслаждаетесь торговлей, приумножаете свои монетки путем фарминга, путем стейкинга. Здесь можно участвовать в IDO, здесь есть свой NFT Marketplace и куча-куча других возможностей. У меня есть много видео на канале, кто еще не смотрел, обязательно Посмотрите. Ну и для новичков, кто будет регистрироваться именно по моей ссылке, я даю скидку 50% на все торговые операции и комиссии, которые вы будете проводить на данной бирже. Я ее оставлю под видео в описании. Пожалуйста, регистрируйтесь. Итак, во вкладочке Earn, видите, зелененьким светится, у нас появился новый продукт Multi-reward Pool. Нажимаем на него. Я сначала, как и всегда, сначала тестирую на себе. Разбираюсь, как это работает, и потом уже транслирую вам, чтобы вы понимали, нужно это вам или нет. Так вот, для начала давайте разберем, как это все здесь работает. Начнем мы с предистории. Недавно Biswap вынесла на голосование всеобщее, где мы могли проголосовать за поднятие комиссии в сети. Был 0,1%, сейчас 0,2%. И это дало возможность повысить и создать новый э, пул, который называется Multi Revert. Потому что за счет повышения комиссии проценты из них идут на выплату именно этого пула. Чтобы вы понимали, они просто где-то берутся с воздуха. Но несмотря на это, комиссии хоть и составляют сейчас 0,2% в сети, они, как вы видите, все равно самые низкие в сети Binance Smart Chain по сравнению с конкурентами, которые вы видите на экране. Когда вы зайдете на вот эту страничку, у вас здесь будет написано стейк БСВ. То есть вам предложат застейкать свои БСВ. В зависимости от того количества, которое вы сюда положите, вы будете получать вот такой процент годовой. Увидеть трех токенов, а именно БСВ, БЮСД и БНБ. Чтобы получать эти вознаграждения, вам нужно обязательно делать торговый оборот на БСВАП. Exchange, то есть вот здесь да, он находится. Нажимаете, подключаетесь к кошелёчкам MetaMask и только здесь, если вы будете делать оборот, покупать монеты, продавать, торговать, то этот оборот будет учтен и вы сможете получать награды с этого пула. Как это работает? Например, смотрите, чтобы получать награды за одну монетку BSV, мне нужен оборот в виде 20 долларов. То есть если я сюда положил пул 100 БС. Видите, у меня 100. То я должен сделать оборот в месяц. 2000 долларов. Если месяц заканчивается я не делал оборот, мне нужно обратно сделать оборот в следующем месяце еще 2000 долларов, чтобы получать награды и в следующем месяце. И вот видите, здесь есть просто стейк БСВ черненьким и есть актив БСВ. То есть вот эти 100 БСВ, они на меня работают. Но ну, это для теста вас закинул, да, чтобы проверить, как здесь работает. Если у вас неактивные БСВ будет, значит торговый оборот, вот видите, здесь показывает, у вас не сделан. И вы таким образом награды получать не будете, и соответственно, значит, не стоит сюда и вносить. Потому что если вы не планируете торговать или делать оборот, то заносить сюда э, просто не актуально. Сейчас мы посмотрим, сколько мы можем получать в месяц и в год, и насколько это выгодно по сравнению с обычным стейкингом. Что немаловажно, сразу скажу, когда вы будете добавлять сюда BSV, имейте в виду, что вы не сможете снять свои BSV в течение 60 дней вывести. Без комиссии. То есть, если вы хотите сразу вывести, там, на второй день, на третий, неважно, то вы заплатите комиссию 10%. Без комиссии только ровно через 60 дней. Если вы положили, там, например, э, вот я сейчас положил 100 монет, и я буду еще добавлять, то я добавлю плюсик, занесу там еще БСВ, и с этого момента, когда я подпишу транзакцию, Счетчик обновляется и все монеты обратно мне заморозятся на 60 дней. Ну не то что заморозятся, а просто я буду их снимать с процентом, если мне понадобится. Поэтому имейте это в виду. Далее здесь в истории, видите, есть торговля, что 17 августа у меня был оборот на бирже там, 2877 долларов. Далее годовой процент на сегодняшний день показывает 1227. Всего заблокировано в этом пуле шесть тысяч токенов BSV и уже выплатили около 9000 долларов и это всего там два или три дня по моему этот, этот пул как запустился так вот давайте считать по калькулятору он в принципе плюс-минус ровно показывает с тем что мне уже тут на 2, за два дня начислила вот если мы берем калькулятор и давайте идем к примеру вы закинули в пул. Тысячу монет если вы закинете 1000 бсв то вам нужно, вам нужно будет сделать торговый оборот на 20 тысяч долларов каждый месяц чтобы на вас эти 1000 бсв работали и приблизительно в долларах вы получите 70 долларов в месяц сейчас 1000 бсв стоит э, 320 долларов но в чем загвоздка? Вы же потратите еще на комиссию 0,2%. С оборота 20 тысяч долларов вы потратите на комиссию 40 долларов. И у вас останется чистыми там, 30 долларов. И за эти 30 долларов вы сможете купить 90 да, монет там, БСВ. То есть получается, если с 1000 монет мы в месяц вытянем, если переводить просто сразу там, БСВ покупать, мы вытянем 90 монет. А это означает, что это... 9 процентов в месяц. И если брать в год, то это получится около 100 процентов. А стейкинг сейчас приносит просто, если в пуле держать, 30 процентов. То есть, как минимум, мы видим, что даже с учетом оплаты комиссии на сегодняшний день, именно на сегодняшней с этим у нас получается где-то в 3 раза выгоднее, чем просто держать в пуле. Поэтому имейте это в виду, решение принимать вам, я еще, конечно же, докину монеток, где-то тысячи, я думаю, сюда положу. Потому что я планирую в дальнейшем здесь и покупать, и продавать монеты. Как вы знаете, я вот показывал видео, вот справа вверху ссылочка, обязательно посмотрите. Дорожная карта, они планируют здесь сделать и фьючерсы, и поставить лимитные ордера. Поэтому почему бы здесь не торговать, и плюс этот, этот торговый объем будет не учтен на мои заблокированные БСВ, и я буду получать проценты в токенах БСВ чуть ли не 100% годовых. По мне история очень даже хорошая. Вся подробная информация у них здесь расписана на портале. Я вам оставлю ссылочку, обязательно почитайте. Я хотел еще уточнить очень важный момент, чтобы вы понимали, что все торговые пары, которые вы будете совершать, они будут торговый оборот идти один к одному. Но если вы будете, например, торговать BUSD-USDT, USDT-USDC или DAI-USDT, вот эти три торговые пары, то у вас будет идти процент 0.9. Что я имею в виду? Что торговый оборот будет учтен не 100%, а именно на 90%. То есть если вы 1000 долларов сделали торговый оборот с парами с то у вас будет торговый оборот учтен не 1000 долларов, а 900. Имейте это в виду. Если с другими парами, такими как биткоины, например, то 1000 долларов сделали оборот, 1000 долларов он не учтен. То есть вот такой маленький нюанс, но я думаю, о нем нужно было сказать. Ну и торговый оборот, вы всегда можете вот здесь смотреть, только посвапали, посмотрели. Ага, оборот уже достаточный, активировались ваши BSV, и вы можете как минимум месяц быть спокойным и получать свои награды. Ну и переходим к вкусняшке. розыгрыш 4000 долларов. Благодаря запуску этого пула вы можете что сделать, если поучаствуете в социальной сети Twitter. А именно подпишитесь на Twitter, на телеграм-каналы их основные, привяжите кошелек Back20, поделитесь историей, как вы, какие ваши ощущения от пула этого нового, и отметите трех друзей в Твиттере, то вы сможете претендовать награды на 1000 долларов, которые будут разыграны среди 50 победителей. То есть получится, один победитель получит 20 долларов в токенах BSV. Далее в Инстаграме вы можете поучаствовать. Здесь меньше чуть пул, 500 долларов. 50 победителей, то есть вы получите 10 долларов в токенах BSV. Здесь то же самое. Подписка на Инстаграм, сделать репост своим stories, написать комментарии по теме нового пула, ну и отметить трех друзей. И самое главное, что там, что там, нужно будет в конце заполнить форму. Ну и самая прибыльная и интересная награда это участие в основном пуле на сайте. То есть вам нужно купить минимум 25 плюс BSV на бирже Viswap. потом застейкать их в мультириворд пул новый да, и заполнить форму. Форма для инстаграма вот, форма для твиттера вот и вот для сайта. Также вы сможете участвовать в двух программах одновременно с одного адреса кошелька BEP20. Для участия в программе вы должны это все сделать с 18 августа до 25 я не знаю, когда вы смотрите это видео, но если до 25 августа, то обязательно поспешите, участвуйте, чтобы получить вот такие призы. Ну и не забывайте обязательно подписывайтесь на соцсети Biswap, это их телеграм-канал, их твиттер, чтобы не пропускать вот такие возможности и быть в курсе всех событий, акций, которые проводит данная биржа.